Друзья, всем привет! Илья Рахманин. Наше путешествие из Саратова в Самару начинается. Везем лодку Байлайнер 175. Приобрели лодку, значит, движок Меркузер 3-литровый. Колонка Альфа 1. Смотрите. Может быть, кому-то будет интересно. Будет проект. Лодка старая. Битая, вся пошарпанная, потрепанная, загоним ее по прибытию в наш сервис. Полностью отреставрируем, покрасим, обслуживаем движок, колонку. Все, приведем, приведем в нулевое состояние. И продадим. Есть желание, пишите. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Следите за новыми видосами. нового катера. Да нормально, но нового, как-то не нового. Но будь -то нулевые, ну, будет то нулевый, мы же как прояв новый, конечно. Будет как новый. Да нормальное, настроение? Настроение как настроение. Ехать только далеко. Боюсь что. устанем, доедем, что устанем ехать. Что короче, а так нормально. на мы немного прикусить несколько километров уже позади. Решили подзаправить наш автомобиль. У нас будет через Пугачев. И так мы дойдем до В общем, мы проехали город Пугачев. Осталось недолго. В общем, наша поездка завершена. Лодка уже на базе. Готова к ремонту. В общем-то, что, есть совет? Купайте каталодку, телегу, заезжайте в шиномонтажку, берите сразу новые колеса, сразу перебывайте и только после этого в путь. Вчера ночью значит, на трассе у нас колесо на телеге и пришлось отсплять снимать колесо, ехать в шиномонтажку и его чинить. А также рекомендуется заехать в обычный сервис чтобы посмотрели ступичные подшипники, потому что есть вероятность того, что он просто по трассе разлетится. И будет большая-большая проблема. В общем, друзья, обращайтесь. Поможем перегнать катер. Всем до связи.